Здравствуйте, я Александра Бонина. Посмотрите сейчас, пожалуйста, на меня внимательно, что я неправильно делаю. Да, правильно. Я неправильно сижу на стуле и за своим рабочим местом. Поэтому именно сегодня я хотела бы с вами поделиться основными правилами, как нужно сидеть за своим рабочим местом, чтобы профилактировать шейный остеохондроз и оставаться при этом здоровым. На это влияет 4 фактора. Первый – это стул, на котором вы сидите. Второй – это поза, в которой вы сидите. Третий – это расположение компьютера. И четвертое, собственно, ваша работа. Давайте посмотрим на первый вариант. Во-первых, стул у вас обязательно должен быть со спинкой. Причем обратите внимание, в идеальном случае спинка должна соответствовать вашим физиологическим изгибам позвоночника. Это поясничный лордоз, грудной кифоз и, подставка под, э, и упор под голову. Это для, для устро... сделано специально для того, чтобы вы когда сели, то обязательно учитывали расположение вашей спины. И когда вы сидели, то позвоночник, упираясь на, на спинку кресла, находился в физиологическом положении. Второе. Обязательно иметь подлокотники, чтобы руки могли располагаться и на них, и расслабляться. Значит, следующее. Ноги обязательно полностью всеми ступнями должны стоять на полу. Ни в коем случае ни на носочках, или еще хуже, если ноги вообще не достают до пола. Поэтому или, или вы регулируете стул, чтобы ноги доставали до пола, или под ноги подставляете какой-нибудь пуфик или подставочку. Значит, следующее. ваша поза. Вы обязательно должны сидеть ровно, чтобы колени и тазобедренные суставы были под 90 градусов, спина была прямая, голова смотрела вперед горизонтально, не вниз и не вверх, чтобы она была продолжением позвоночника. Вы при этом убираетесь на спинку стула. И располагаетесь вертикально, как струна. При этом спина не напрягается, а наоборот расправляется и ощущает комфорт. Следовательно, дальше. Руки, когда вы располагаете на рабочем столе, обязательно должны соблюдать 90 градусов в локтевых суставах. То есть ни в коем случае не так, как я изображала, не так и никак по-другому. То есть как вы сели, и вот руки у вас должны быть под 90 градусов. При этом... Следующее условие, которое у меня здесь неправильно. Монитор должен находиться четко напротив ваших глаз, но никак не ниже, как сейчас у меня. Поэтому у вас есть два варианта. Если вы пользуетесь компьютером, то вы компьютер ставите на специальную подставку, при этом клавиатура остается у вас под руками. А если это ноутбук, то вы берете просто пачку книг, ставите на нее ноутбук чтобы глаза находились четко напротив ваших глаз. Ой, чтобы компьютер находился четко напротив ваших глаз. Для этого, что делать э, с клавиатурой? Это достаточно неудобно для печатания. Но сейчас продаются специальные отдельные клавиатуры, которые по USB подключаются к ноутбуку, и вы как с компьютером можете отодвинуть подальше от себя монитор, что опять-таки будет хорошо для ваших глаз. А клавиатура будет располагаться перед вами. И вы будете сидеть, печатать, как при использовании компьютера. Далее. Во время работы вы обязательно должны соблюдать что должны соблюдать эти правила. То есть, должны сидеть ровно. Как себя в это время контролировать? Я советую вам использовать самое обычное зеркало. Такое зеркало можно купить в Икеа и где угодно. Вы располагаете его на рабочем столе немного сбоку от компьютера и что направляете на себя. И в, во время вашей работы за компьютером вы все время поглядываете на себя, чтобы вы сидели ровно и ни в коем случае не горбились, и голова у вас не опускалась. И это будет самый лучший самоконтроль. Следующее. И чет четвертый фактор. Это сам процесс вашей работы. Запомните, что каждый час вы обязательно должны делать перерыв на 5 минут. Хотя бы это просто походить, поразмяться, потянуться, подойти к окну, посмотреть на улицу, полюбоваться погодой, посмотреть вдаль, что это очень будет хорошо и тренировкой для ваших глаз. Но я вам советую выполнять буквально два упражнения, которые обязательно вам помогут на рабочем месте, не вставая со стула, избавиться и профилактировать шейный остеохондроз. И сейчас я вам покажу эти упражнения. Допустим, час работы вашей прошел, вы останавливаете всю свою работу, садитесь ровненько и начинаете выполнять следующее упражнение. Сначала для шейного отдела позвоночника. Садитесь ровно, мышцы расслабляете и начинаете поворот головы влево, затем вправо, потом снова влево, потом вправо. Это очень хорошо подействует на ваши мышцы шеи и их очень хорошо разомнет И увеличит кровообращение шейного отдела позвоночника и головы, и нашего мозга соответственно. После этого упражнения следующее мы выполняем для грудного отдела позвоночника и для верхних конечностей. Она заключается в следующем. Вы отодвинулись немножко от спинки стула и выполняете. Сначала плечи поднимаете вверх. Затем их отводите назад, затем опускаете их вниз и возвращаете в исходное положение вперед. Потом снова вверх, отводите назад, прям хорошенько прочувствуете, как лопатки друг к другу приближаются. Потом вниз опускаете и снова вперед возвращаете. Итак, попробуйте делать три раза. Сначала четко вверх, потом четко назад, задержав при этом, потом вниз и снова вернуться обратно. И после этого уже сделать полные круговые движения в плечевых суставах. Причем выполняя это упражнение, думать только об этом упражнении. Прям должны прочувствовать все свои мышцы, которые в это время участвуют. И вот когда вы сделаете так хотя бы раз 10-15, после чего хорошенько встряхнете руки и снова сядете за работу, то вы совсем по-другому себя почувствуете. Поэтому у меня для вас небольшое задание. Попробуйте сейчас, прямо сейчас, сесть за свое рабочее место и выполнить все эти условия, которые я вам порекомендовала. Попробуйте и обязательно сразу же почувствуйте разницу. Попробуйте так посидеть 3-5 минуты, а после этого попробуйте сделать эти упражнения. И обязательно отпишитесь ниже в комментариях о своих ощущениях. Я уверена, что вы сразу почувствуете разницу. Оставайтесь здоровыми и обязательно сидите правильно. До встречи!